Рисуй своими фразами по моим стальным запястьям Мы с тобой очень разные, как карты разных мастей Ты девочка со страстью, а я под твоей властью Зато мое стучит, а у тебя там пупы Они знали, что однажды крылья будут снова сломаны Словами больно скованы, взглядами повязаны Хотя осталось многое забытым, недосказанным Сложились словно пазлами, но деталь оказалась лишней. Кто-то вышел из игры, я знаю, ты слышишь меня Может быть зря, а может быть напрасно А может быть зачем, в конце концов все ясно ты там наслаждаешься каждым вздохом И тебе абсолютно похер, кому сейчас тут плохо Когда раны зажимают, ты посыпаешь их солю Это твоя любимая игра на равных с моей болью Ты вечно строишь эти преграды друг от друга Достало это все, давай прощай, подруга Я больше не поведусь на эти сладкие страсти Закрой свою пасть, ты, мое сердце стучит А у тебя дешевый пласть Рукана нажимал на газ, не вернуться назад Тормоз нажал, не пойму что да как Моя мечта забыта мною навсегда Рукана идет вперед, но шагает назад Серый день меняет числа в календаре Этот день будет вовсе не такой, как все Серый день закончится примерно в обед На твоей душе оставит боль и грустный след Дыхает дым сигарет, Рукана в темноте один на душе пусто я больше не верю в эту жизнь. Рука на в темноте один, На душе пусто я больше не верю в эту жизнь.